Дима, привет скажи всем. Привет. Сегодня мы будем открывать яйца с тобой. Так, у нас смотри, тут 4 яйца. 4 яйца, 4 яйца. И в нагрузку машинка еще. Все машинка. Супер гонщик. Супер гонщик. Супер гонщик. Супер Так, давай начнем с яиц. Давай. Давай, какое будем открывать? Это. Давай. Давай открываем. Смотрим. Машинка. Какая машинка желтая, а? А -а -а. Гоночная. Ничего себе. Биби. -би. Би -би. Давай, вот это будем открывать. Оранжевое яйцо. О, какие тут машинки у нас. А -а -а. Так, смотрим. Желтое яйцо. Оранжевое у нас? Еще желтая. один автомобиль. О, желтая машинка, двинь. Представляешь, Посмотрим. у себя коллекция. Посмотрим. О, какая тачка. тачка. Один. А, да, две машинки получилось, две. да? Двумашки. Две машинки. Две машинки. Давайте кашлять. Давайте, кратко, яичко. Открывай. Давайте. Так, открываем красное яйцо. Фары горят, да. Крутая желтая машина. О, Дима, смотри. Ничего себе. Вот эта тачка, смотри. Хватит уже желтый, все открываем. Будет теперь у нас другая, смотри какая. Синяя. Я живу, Давай, смотри, желтая такая, подъехала здесь тачка. Тачка подъехала. Так, давайте будем открывать желтое яйцо. Да. Да. И желтый. Давай, Дима, Дима И посмотрим, желтый. какое, что у нас там, И какая машинка желтый. попалась. Да. Смотрим. А -а -а. Давай, желтое яйцо, смотрим. Ничего себе! Хотел, Дима, Дима, смотри, какая тачка! Крутая. Крутая тачка. Так, ну что получилось у нас? Две желтые, одна красная, одна синяя. Целая коллекция. Еще красная, была. Красная. Красная. красная была, да, красная у нас машина. Дима, а давай откроем вот эту коробку. Да, лайк. Супер гонщик, ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас тут. И, желтый. И желтый. Так, смотрим, Силь. что тут у нас внутри а, вот. О, вот это тачка Гоночный автомобиль Смотри, какой красивый Итак, мы открыли большую. Четыре отца, одну большую, большую. супер -гонщик. Одна большая Она одна маленькая еще много маленьких Маленько. давай посмотрим вот эта машина она что должна как-то у нас гореть так что тут у нас батареечки надо да так смотрим батарейки сейчас ставим батарейки так, так вставляем три батареечки Раз, два, два. два. два. Три. Закрываем Три. крышку. Так, О, И красота! посмотрим. Подожди, включим. Ох ты, машина поехала. Смотри. Она. Смотри, а, она 3D-эффект у нее получается что-то. Внутри моргается. Так, а почему же она не едет <связывая> Почему все понятно, надо ее снять здесь штучку. Так, давай снимем. Колесико вот это, уберем. Так, еще раз включаем. Поехали! О, поехала машина. Поехала машина наша. Поехали! Вон она как ездит, Дим, посмотри. Раз, смотри, от стенки отталкивается. И поехала дальше. Давай, поехали за большой машинки, все маленькие поехали. О, все, попадало у нас. Да, а, тоже упала. а, мы поднимем чтобы тобой, Опять поднимем. О, как пищит. Классная машинка, да, Дим? Гоночная. Гоночная, давай еще раз посмотрим, смотри, какая красивая. Всем спасибо за просмотр. Пока, пока. Всем пока. Всем пока. Увидимся в следующем До свидания, ролике. До свидания. Пока.